Ребята, скажите, пожалуйста, вот, вот сам клуб как площадка, как то место, где, может быть, вы что-то для себя также находили. Что для вас это такое вообще? С клубом вообще все так э, органично встроилось в нашу реальность, учитывая, что мы оба работаем много на социальных работах, и вообще со временем, конечно, ну вот, как, как все говорят, тупик, времени нет. И мы тоже изначально думали, да когда, да какой клуб, да как это можно. А оказалось, что каждое утро в 6 или в 7 утра я обязательно включаю компьютер и подтягиваю своего мужа, который делает свои там какие-то занятия, йога. У нас это объединяет опять же. Это опять нас объединяет на одном коврике. И это все легко встраивается в наше обычное социальное расписание, потому что этот час или 40 минут, или 15-минутная разминка дает столько энергии, столько ресурса на день, что без этого уже как-то и жить невозможно.